Дзержинск, улица Ватутина, 82, офис 114, телефон 216-999, КПК КПКНИ, свидетельство 52, номер 004-397-441, состоит СРО, Народная Кассы Союз Берзаем, регистрация номер 136, ИНН 525-608-91-34, ОГРН 109-525-600, ровно 38-20, заемщик должен являться пайщиком и